ну, как и на кого он будет действовать будем смотреть дальше приветствую вас представители знака зодиака козерожки и мы сегодня посмотрим что принесет вам месяц апрель основное его влияние на представители вашего знака начнем с того что 3 числа Меркурий перейдет в знак зодиака телец телец для вас это родственная стихия сам по себе Меркурий в тельце означает рассудительность, невозмутимость, некую рутину, а также возможность все планомерно продумывать и принимать вот такие взвешенные, продуманные решения с перспективой серьезные на будущее. Это для вас хорошее положение. Ну а квадрат, который образует 3 числа Плутон к. Меркурий может говорить о том, что у вас могут постигнуть какие-то важные очень изменения, связанные с вашей материальной сферой, поскольку Плутон пойдет по второму дому, а Меркурий, получается, уже войдет в пятый. Ну, может быть, это будут какие-то дополнительные расходы, вы узнаете о том, что вам то нужно за кого-то из детей что-то доплатить, или, может быть, какие-то подарки для кого-то сделать дорогие. Может быть, от вашей любви вы получите какие-то доходы, бонусы, какие-то вложения могут быть у вас лично. Ну, время покажет. 6 числа состоится полнолуние. Полнолуние для вас это шестой дом, работа, здоровье. Ну. В самом лучшем случае это может быть окончание какого-то заболевания. Ну, так вроде бы, я думаю, больше не должно никак проиграться. Секстиль от Венеры к Нептуну будет все-таки переигрывать в лучшую сторону. Нептун для вас это третий дом, контакты, короткие поездки, документы, а Венера будет еще идти по пятому, это любовь, поэтому благоприятный период для взаимодействия с любимыми, с детьми, для тех, кто занимается творчеством, для знакомств, для организации каких-то семейных мероприятий, для праздников. Очень, ну да, для вступления в брак, конечно, это все нужно будет смотреть более подробно для тех, кто собирается, но вообще сам по себе ну, по Луне, конечно, не рекомендуется, но вот аспект этот он все-таки очень-очень даже хороший. Тут есть интересные такие оппозиции, будут складываться между Юпитером и Луной, а это такое, знаете чрезмерно что ли уверенность в себе, в своих силах, в своих возможностях и такой глубокий альтруизм и возможность заглянуть в будущее, повышенная интуиция. Для вас это все тема связана с четвертым домом. Ну, посмотрите. Четвертое – это дом, семья, недвижимость. Далее, 7, 8 и 23, 24 состоится аспект, который поможет принять правильное решение. Вначале он будет на прямом Меркурии, а потом на Ортроградном. Принять решение относительно темы детей, любви, хобби, развлечения. И, знаете, здесь даже я бы сказала так, что есть… Указание на то, что если вот эти решения будут связаны с семейной организацией, то вот здесь будет вам сопутствовать удача. Но поскольку Марс в раке, а рак это все-таки семья, это что-то связано вот с семейными ценностями. Далее 11 числа Венера будет переходить в Близнецы и одновременно сформирует благоприятный аспект Плутону, возможно, получение финансов каких-то приятных подарочков, приятные встречи, любовные, служебные романы. Венера в Близнецах, она у вас идет по шестому дому, который отвечается. За работу со здоровьем, ну я думаю, по здоровью или к здоровью будете относиться легко, может быть, кстати, выздоровление какое-то, удачное, стечение обстоятельств для рабочих взаимоотношений, может быть, получить какой-то очень важную интересную должности. Вообще, Венера, она очень легкая, она объединяет единомышленников, она очень контактная, она любит, она любознательная, любит общаться, коммуницировать. И я думаю, что наступит период, это на недельке 3, когда вам на работе будет хотеться больше развлекаться, чем работать. Далее, 10, 11 и 29, 30. Постарайтесь быть осторожными в принятии важных решений. Здесь у вас идет тема любви детей. В общем, Не переусердствуйте в своих возможностях, в своих финансовых возможностях. Больше надейтесь на себя, а не на кого-то другого, когда будете что-то планировать. Поскольку не факт, что получится осуществить задуманное не своими собственными возможностями, а чем-то другими. 13-14 здесь возможна ситуация некоторого эмоционального охлаждения, неудовлетворенности, возможны материальные потери или не получите там какую-то желаемую сумму денег, а может быть придется в здоровье что-то вложить, какие-то исследования. Ну, благо, что аспект короткий. Поэтому, в общем, любые какие-то вот поездки, подписания договоров, они будут какие-то неприятные для вас. И, в общем, вас могут разочаровать. Лучше вот ничего нового в этот день не делать. У вас еще будет несколько дней до 19-го поактивничать. ну, А потом с 19 числа начнут складываться аспекты, во-первых, будет останавливаться становится стационарный Меркурий, давайте посмотрим, какая у него тут будет скорость, ну, уже вот 13,7 от средней, то есть практически под ноль она становится. И это признак того, что все дела, связанные с коммуникациями, с общением, они будут уже притормаживаться. И так Меркурий в тельце не быстрый, мягко говоря, а тут он еще будет стационарней. И одновременно здесь формируется к Сатурну, От Сатурна к узлам благоприятный аспект. Для вас это сфера коммуникаций. И ну, коммуникации имеется в виду договора, какие-то. Ну, может быть, ближайшее ваше окружение, вхоже в ваш дом, то, с кем вы постоянно близко общаетесь. Вот здесь у вас может быть некая, знаете, ну, может быть, чистка, фильтрация или определение. Ну, знаете, кто важнее, тому и больше внимания. Больше как-то сосредо... сосредоточения на чем-то важном будет. Будете более собранными в своих словах, в своих мыслях, в своих передвижениях. 20 числа может состояться, ну не может, вернее, состоится переход солнца из знака зодиака Овен в Телец Также будет в этот день новолуние, также в этот день будет солнечное затмение Откроется коридор затмений до 5 мая На этот период я сделаю отдельный прогноз и пока могу только лишь сказать, что на этом периоде неблагоприятно что-либо начинать, а желательно что-то завершать. Тем более, что с 21 числа Меркурий станет ретро, и до 15 мая он будет ретроградным. Меркурий коммуникации. И коммуникации по ретро это значит старые. То есть все происходящее вокруг будет заставлять вас, ну, нас всех закончить. В общем, привести к окончанию, то, что было когда-то начатое ранее и до сих пор оставалось недоделанным. В общем-то, все окружение будет этому, вся окружающая обстановка будет этому способствовать. Значит, я спросила второго, с чем будут связаны основные события или главные события для представителей знака Зодиака Козерог в апреле месяца. Вот у меня была карта Солнышко, то есть это уже какая-то радость, объединение, встреча. Далее Медведь, то есть это какой-то очень важный человек в вашей жизни, покровитель, муж, жена. В общем, тот, кто смотрит на вас серьезно, тот, который готов принимать за вас решения. И здесь еще карта гора. То есть это человек, может быть, из-за границы, появление его издалека. Этот человек может иметь какую-то высокую должность, с ним не связаны какие-то приятные события. Это может быть и брачный партнер, и будущий брачный партнер. В общем-то, что-то очень приятное. По солнцу это всегда что-то радостное. Праздник, радость, удовольствие. В общем, желаю вам приятного месяца апреля. Кому было интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих прогнозах.